всем ест, ербята What the fuck is this? <связывающие> Да да, не удивляйтесь И сегодня буду проходить карту в Майнкрафте, да э, еще одну карту, да и в принципе, ладно сразу же хотел сказать то, что я сейчас там перед этим, ну я сейчас прохожу уже по парку, а перед этим надо было поставить воду, да у меня было ведро воды и надо было ну упасть воду под собой поставить, да ну и там Начало карты, типа, кнопки всякие понажимать, там, типа, 5V, какой? у меня все стоит как надо. Харт, там, должно было быть, у меня, нормал файви, там, вся фигня. Э, так, давайте попробуем. Я уже паркую, я постоянно в лаву попадаю, мне вот это не нравится, я здесь бомпоинт поставил. Потому что, ну, с... там постоянно ждать надо. А, а смысла нету ждать. Каждый раз ставить воду, да. Я тут уже 22 раза умер, ну, посмотрите, я просто... Очень хорошо пакую, сразу видно. Да, да, блин, ну капец. Так, ладно. В принципе, я попытаюсь как-то Сложно. А, я, кстати, знаю. А, подождите. Зачем я сюда пакую? Так, подождите. Я понял, здесь надо вот так вот и вот так вот успеть сделать. Но у меня не получается. Я очень хорошо играю, сразу видно. Опа! Есть, да, вы это видели, да? Нет. Тихо. Вот здесь я не понимаю пойти. Так, ну давайте здесь пампойт сделал. Я буду ставить здесь здесь пампойты, потому что я не умею пархуиться, ян, набер... ребят. Да. Так, давай вот так. Я не знал то, что. <гас> да блин! Да. Идется уметь, но я не знаю, как вот на этом надо сделать. Да, блин, я из-за того, что гаю, я уже не могу прыгать. А как, а как здесь пойти? Подождите. Ну, я почти, но у меня не получается здесь этот блок. Надо, чтобы я не подгорел. Я гаю. Я всегда подгораю, я не понимаю, как это сделать. Бух, да, блин. Но я здесь я уже не успеваю сюда прыгнуть. Я... А, -а, -а, а, да блин, капец, я просто не понимаю, как это сделать. ребят, Нам... ну это возможно хотя бы. Ладно, так, тихо, Перестань гореть. В смысле, почему я горю? валют как я подгорел? Нагоит. походу, так. О, блин, я понял, я понял. Спасибо всем, до свидания. Давай, до свидания. Я все понял, ребят. Оп! Это, это, это, я понял, надо боком. Блин. Отлично, давай, умер. Все, отлично. Да, блин, ну, боже, у меня сработало. делаю я понял как делать все я понял надо чуть-чуть вот так делать просто ой я уже больше смертей сделал чем разработчик капец может быть это не из разработчик наверное понимаю, почему я в это нечестно ага да неужели давайте спампойт поставлю а то мально что еще сглажу как-нибудь я подгорел я понял понял свою проблему а почему не подождите ага тут не надо прыгать и прыгнуть <смех> я, я, я, я не знаю мне смешно просто вау да неужели так подождите это тоже покупках -то? подождите это голова <смех> <смех> Подождите, что-то надо тут придумать. Подождите, это какая-то... Это смесь! What the fuck? Это смесь карты какой-то. Давайте думать. Как? Подождите, а как это бывает? Алло? Ага. Так. Что нам надо сделать? Нам надо, чтобы... А что я на... командный блок, да, засунуть? Ясно. Отлично. Делаем вот так вот. Делаем вот так вот. А дальше Что? дожди убиваем. Блин, талитки, похоже, нет, убиваем. Ага, получается такое. Теперь мы делаем вот это. Че? Ч ⁇ я тут сломал? что -то? Так, подожди, я что-то не понимаю. А! Чётко. Вот как тут надо, я просто реально, я в я... Майнкрафтов изучился играть за это время, потому что я в основном играю в неигры. Так, э, блин, круто, отлично, что здесь делать? В смысле? Вы чё, немножко пере... офигели что ли? Ну ладно. Мне не сложно. А! Что? Окей. Okay. Какая-то дичь. Давайте я это нажму тогда. Что? Где? Когда? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Это это сложная карта, я вам говорю. Для меня она точно сложная. Так, давай. Спасибо. Сюда. И чё теперь? Куда? До кнопки надо было тянуться. Я понял, спасибо. Блин. Эээ, окей. Да, у меня, кстати, стоит гейммод 0. Но он... Поначалу стоял гейммод 2, но просто... Там нельзя было воду возлить. Вначале. Я просто не хочу тот момент уже показать. Я уже удалил ролик. Тот, тот, тот, тот, тот момент, так сказать. Не знаю. Так, все. Давай. Раз... И е ⁇ Вы издеваетесь. Вы издеваетесь, ну, значит, ему от 0, потому что вода не ставится, не будет. Вода ставится, не будет. Так, ставим. Надо kill сделать. Помадай kill. Блин, ну это реально сложно. Не знаю, сколько этот ролик получится. Наверное, надолго. Потом насчет монтажа особо здесь не будет, наверное. Ну, ничего страшного. Я ж таки, что вы у меня не только из-монтажа смотрите всякого. Отлично. Вот так, надо было воду ставить. <связывающие> Ой, ч меня так пугать маркаманы? Я чуть не умер от страха, реально. Вы что делаете? <связывающие> так, подождите, что? Бэк. Ту спам. Зачем? Я теперь заново начну. Я похлопаю себе! Почему я выжил? Я похлопаю, я я, я себе похлопаю. А, все нормально. Я уже думал, что, что, что ничего не сохранилось. Ладно, сейчас быстренько пойдем. Ничего страшного. Так, начинаю. Я уже, видите, немножко я тут приспособился. <зв: зв>: ну почти. Ну <зв>: окей. <зв>: <зв>: <зв>: ну что ж, я все-таки здесь уже. Все, меня это уже не пугает. ну, Блин, первый раз я реально испугался. <клёх> так, э, back of спа, мы идем дальше. Что здесь надо? Э, в смысле это что все? Во, ребят, это все. <клёх> Что-то как-то маль, ما... ما... ما... то есть это все реально. Офигеть, я думал реально, я думал то, что это не все, далеко. Ну ладно, вот такая маленькая карта получилось, мне она понравилась, она сделана, можно сказать, профессионально. Давайте сделаем вот так вот, э Сделаю все сложно, такой. А как с этим режимом играть? Подождите, как я с этим режимом буду другого ставить? Здесь уже, а нет, здесь ничего не было. Вот я вам сейчас покажу, как можно переключить режим ставить воду. А я, кстати, странно. Ну ладно. Так, ну я там уже появлюсь. А нет, это все заново началось. Ну давайте, я думаю, я на этом закончу, ребят. Э, в принципе, надеюсь, вам этот ролик понравится. Раньше я не умирал, почему сейчас у меня жизнь остается? Что? Почему-то. Я понял, там видит булыжник, видя булыжник, я понял. Понял, надо тут было булыжника на булыжник в воду ставить. Я понял. А почему вода не пропала? А видите, я ее убрать уже не могу. Я понял. Вот как... Красава. Вот это круто. Ну, в принципе, ладно. Я сделал здесь где-то... С наверное, 55, наверное. Разработчик сделал 37 всех мертей. И, ребята, да. В принципе... Э, свой корт э, пишите квитайр, я не знаю, если вы, конечно, будете проходить эту карту, да. Э, всем, ребят, спасибо за просмотр, вот э, такой ролик, опять карты, кстати, я не хочу просто мини-режимы пока что снимать, я вообще хочу посмотреть, как вам это зайдет да, вот эта карта, та карта, я понимаю, что ролик так себе получится, а вот этот, ну, так неплохо. Всем, ребят, спасибо всем, пока-пока.